В прессу попали новые слухи о том, что эпоха программы «Жить здорово» на Первом канале закончилась. Якобы руководство канала решило закрыть программу, переставшую приносить рейтинг. Преданных поклонников передачи напугали сообщения о закрытии программы. Так что же ждет проект и что будет с Еленой Малышевой в случае, если слухи подтвердятся. Шоу о здоровье во главе со своей главной звездой никого не может оставить равнодушным. За 10 лет в эфире у передачи сложилась противоречивая репутация. Есть огромное количество людей, благодарных Малышевой и редакторам за ценную информацию о болезнях и возможных способах лечения. Знания, которыми делилась и продолжает делиться ведущая, для кого-то стали абсолютно бесценными. В то же время, зрителей неоднократно смущала подача материала. Поющая матка, дуэт мужских гениталий, кишкопалатка, это только малая часть блестящих выпусков, вошедших в историю. Проект оброс армии хейтеров, жаждущих закрытия программы. Образ Малышевой неоднократно был высмеян в разных юмористических шоу и стал жить отдельно от самой ведущей. Она игнорирует насмешки и вступает в диалог с критиками, только если их заявления могут нанести реальный вред ее деловой репутации. Елена Васильевна, как известно, работает не только на ТВ, но имеет большой бизнес в медицинской сфере. Малышева является хозяйкой сети медицинских центров. В клинике оказывают большой спектр услуг. Правда, в 2019 году центры отметились скандалом, полученным штрафом в размере 100 тысяч рублей от Роспотребнадзора за выявленные нарушения. Малышева быстро их устранила и погасила долг, начисленный ей арбитражным судом, но осадок от этой истории у публики остался. Кроме того, она имеет право на организацию, занимающуюся продажей ее авторской диеты. Малышева распространяет наборы еды, рассчитанные по калориям для сбалансированного и правильного питания. Сама ведущая время от времени худеет на более жестких диетах. Летом этого года она воспользовалась экспресс-методом ради того, чтобы влезть в платье, подготовленное для вручения премии призвания. На своем бизнесе Елена Васильевна сколотила состояние, позволившее ей, помимо недвижимости в столице, прикупить особняк в Штатах за 6 миллионов долларов. По подсчетам, за один только 2019 год она заработала около миллиарда рублей. Как видно, даже в случае закрытия программы Малышева не останется без дохода или работы. Накануне анонимные источники сообщили, что скоро телепроект о здоровье канет в лету. Обсуждение этой темы поднималось за последний год не один раз. Из-за этого каждые новые сообщения об увольнении Малышевой выглядели все более убедительно. Ведь дыма без огня не бывает, правда? Но это правило применимо не ко всем ситуациям. Пока недоброжелатели проекта потирают руки в ожидании, Малышева опровергает слухи о закрытии шоу. На вопрос: действительно ли в ближайшее время будут показаны ранее отснятые материалы, и на этом все. Она уверенно отвечает: Это неправда, не волнуйтесь.